Привет. Как тебя зовут? Меня зовут Даша. Чем ты занимаешься, ты? Я занимаюсь дизайном и книжек, но часто еще и не только книжек, а рекламы. Это баннеры, это вся печатная реклама. Сейчас сотрудничаю в основном со стоматологической ассоциацией по доброй памяти. Вот, mm -hmm. Где раньше работала там редакция, а сейчас по договору просто работаем вместе. Mm -hmm. Ну, его часто помнишь? Помню. Mm -hmm. <свеч> его сложно не запомнить. Mm -hmm. 77. Почему mm -hmm. а купила <свеч> Я как раз была в поиске mm -hmm. места, где можно будет не только как-то самой разрядиться и как-то заняться mm -hmm. телом но и ребенка. я видела в тех местах, где бывала, что не хватает некого комьюнити, именно детского. Mm -hmm. То есть все время все детей шпыняют, вы все не такие, там где-то они болтаются, но нет к ним подхода. То есть в основном какой то прививается чувство вины, а они. Не виноваты в том, что они просто там активные, веселые, mm -hmm. какие должны быть. Что было ключевым в принятии решений? Mm -hmm. Ключевым. Там много факторов сложилось. Э -э -э -э -э. Ключевой, наверное, все-таки именно люди. То, что э -э -э -э. есть видение. Именно вот не только детского комьюнити, но еще и взрослого. Mm -hmm. То есть, что есть именно стремление к чему-то большему, чем просто, там, не знаю, как на даче там обычно, чем заниматься. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, в общем, что-то большее, чем просто дача. Для тебя в это что? Ну вот, если дословный перевод, оно на самом деле совпадает с моими мыслями, то есть именно люди, mm -hmm. которые э, думают в одном направлении. в для тебя соседи по поселку, что это за люди? Конечно, мне сейчас сложно спрогнозировать, но видится такой мини-городок. Людей, близких по духу, которые готовы друг другу помочь, которые готовы поддержать друг друга. Ну, и, соответственно, не только помогать, да, но еще и какие-то совместные, там, может быть, поездки, совместные посиделки, mm -hmm. там, костра, песенки попеть, какие-то рассказы, вот что-то такое. Йога, она меня спасает. <смех> спасает тело. вот йога это ну как, тело начинает дышать, вот скажем так. То есть как только у меня с перерывами, как-то я возвращаюсь к ней, с каждым перерывом, конечно, все сложнее вернуться, но особенно сегодня я, кстати, тоже ощутила, насколько действительно тело, оно прям. Благодарна потом, mm -hmm. вот, что спасибо тебе, что ты mm -hmm. подвигалась. <свят> вот. Когда думаешь, что через строительство? Mm -hmm. Сложный вопрос, потому что э, хочется уже сейчас, mm -hmm. но э, понимаешь, что э, не хочется вот чтобы вот прям там построить, чтобы построить. То есть, есть какое-то видение того, что ты мечтал, и хочется это как-то воплотить и в то же время то, что ты мечтал, и в то же время, чтобы это все-таки как-то было более-менее экономично, потому что я там, конечно, мечтал все, все, <свист> вот, а как оно в реальности, чтобы оно при... ну, как-то и не на века, и в то же время, ну, не на один сезон, скажем так. <свист> и в итоге <только> думали дальше? <свист> Это скорее дача с возможностью приехать э, зимой. зимой. Да. У -у -у -у. Каким будешь э, посылок через 5 лет? У -у -у. Ну, как раз у -у. сегодня шли с Настей, у -у -у. которая вот, йогу преподает. У -у -у. А, и мне прям вот я представила себе, что мы идем летом по той же дороге, и там какие-то фонарики, у -у -у. может, даже вот домики, где-то там кто-то уже там спать ложится, кто-то еще там где-то в огороде может что-то у -у -у -у. делает. У меня прям Картина такая, ощущение, даже не картина, а ощущение того, что я уже иду, возможно, даже по а, уже жилому такому обжитому пространству.